Добрый день. В этом видео ответим на один вопрос, связанный с отменой судебного приказа. В частности, Алексей спрашивает. Добрый день. Получил судебный приказ, долг за взносы по капитальному ремонту. Вовремя подал возражение. Секретарь сказала, что при приеме, что отменят точно. По дальнейшему развитию у меня два вопроса. Первый. Исходя из минуса вашей статьи, какие издержки, суммы я должен буду оплатить в случае проигрыша, что показывает Практика. И второй вопрос. Мне непонятно, в каком случае будет считаться, что я выиграл суд. В моем случае фонд впихнул в сумму долга 52 тысячи рублей в 3 года, исковая давность. Но по выписке из ЕРЦ за указанный срок было начислено порядка 18 тысяч, взноса плюс пене. Уточню, что платежи за весь срок было 0. Если я смогу проверить сумму, которую с меня хочет взыскать фонд капитального ремонта, и суд вынесет решение заплатить долг исходя из выписки, я выиграл суд. Итак, в нашей правовой ситуации получается, что фонд капитального ремонта обратился к автору вопроса с заявлением о выдаче судебного приказа. Алексей поступил абсолютно правильно, подал возражение. Скорее всего, его судебный приказ отменят. И, соответственно, возникают у него вопросы, какие, возможно, будут последствия в случае, если фонд капитального ремонта обратится с исковым заявлением в суд. Он здесь в данном случае ссылается на мою статью, которую я писал. И я в этой статье упоминал об одном Минусе отмены судебного приказа он состоит в том, что при отмене судебного приказа, если кредитор обращается после этого с исковым заявлением в суд и выигрывает это дело, то у должника Госпошина будет больше, чем если бы расчет госпошлины производился при выдаче судебного приказа. Вот, собственно, он, говоря, интересуется тем, каковы возможные будут у него дополнительные расходы, если все-таки фонд капитального ремонта пойдет в суд в с него этого долга именно в рамках уже не приказного производства, а в порядке искового производства. То, что касается расходов, то нам необходимо, соответственно, обратиться к налоговому кодексу, который содержит нормы, определяющие размеры, которые взыскиваются по категории дел, связанных с взысканием денежных средств. В частности, в статье 333.19 Налогового кодекса определены размеры госпошлины, которые взыскиваются при подаче искового заявления в суд по имущественным спорам. Как видно в этой статье, установлен не установлен вернее, единое, единый размер госпошлины, который взыскивается, а установленный дифференцированный подход который зависит от размера иска или от размера удовлетворенных требований. И в зависимости, чем больше сумма, тем соответственно увеличивается, вернее изменяется порядок расчета данной госпошины Выдержку из данной статьи оставлю под видео, поэтому вы сможете в любой момент, по исходя из тех сумм, которые вам предъявили, рассчитать, какой у вас возможный размер госпошлины будет. Конкретно по ситуации Алексея, если все-таки фонд капремонт обратится к нему с иском в суд, и он сможет доказать, что должно быть начислено не 52 тысячи, как ему выставил фонд капитального ремонта, а именно 18 тысяч, то он в данном случае заплатит Госпошлину в размере 4% от той суммы, которая была ему предъявлена, вернее та, которая удовлетворена, но не менее 400 рублей. То есть в его ситуации, если с него все-таки взыщут эти 18 тысяч, то 4% от этой суммы будет составлять 760 рублей. А теперь давайте посчитаем, какая бы была госпошлина, если бы Алексей не подавал возражения для отмены судебного приказа и с него была бы взыскана полная сумма 52 тысячи, которую заявил фонд капитального ремонта. В этом случае расчет госпошлины бы уже производился по другому критерию, то есть это от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. То есть 52 тысячи попадает в этот диапазон, поэтому госпошлина бы составляла 800 рублей плюс 3% от суммы, превышающей 20 тысяч рублей. Если посчитать, то эта сумма будет составлять 1760 рублей. Но поскольку эта сумма 52 тысячи взыскивалась бы по судебному приказу, то данную госпошлину нужно разделить на 2, то есть вычесть из нее 50%. И это будет составлять 880 рублей. И что мы увидим? Если бы... Автор вопроса не отменял судебный приказ, он бы 100% получил долг 52 тысячи рублей, плюс госпощина бы у него составила 880 рублей. Если же фонд капитального ремонта пойдет с исковым заявлением в суд, и Алексей сможет доказать, что в данном случае долг должен составлять не 52 тысячи рублей, а 18, на мой взгляд это будет в принципе доказать несложно, поскольку есть у него расчеты из ЕРЦ, где указано, что за последние три года ему начислили 18 тысяч вместе с пениями. А фонд капитального ремонта с него требует по судебному приказу 52 тысячи, то есть по всей видимости фонд капитального ремонта решил за все предыдущие года, которые, не попали в, которые уже попали в период за истекший срок исковой давности, то есть там, за 4-5 за лет, может даже больше, они решили все впихнуть в срок исковой давности 3 года для того, чтобы все это дело взыскать. Так вот, если Алексей отобьет это дело, то ему останется только заплатить 18 тысяч рублей, и госпошлина будет даже меньше, чем по судебному приказу, то есть 760 рублей. Это я говорю к тому, что некоторые читатели моего блога задают вопрос, есть ли смысл отменять судебный приказ, все равно я должен и так далее. То есть, вы в любом случае вы должны, но есть разница, должны вы 18 тысяч рублей, а вам предъявляют в три раза больше 52 тысячи рублей. И госпошлина, даже если вы опускаете руки, не отменяете судебный приказ, она будет... По таким суммам больше, чем если вы будете бороться и требовать отмены судебного приказа, и потом, если еще кредитор пойдет с исковым заявлением, будете бороться там. То есть, в любом случае, данный пример наглядно показывает, что лучше всегда отменять судебный приказ. Даже если вы в самом деле считаете, что вы должны, потому что, как правило, вы должны гораздо меньше, чем вам предъявляют в судебном приказе. И второй вопрос, кратко на него ответим Мне непонятно, в каком случае будет считаться, что я выиграл суд Ну, во-первых, нужно понимать, что выиграл суд Это не вопрос стопроцентного плюса, либо стопроцентного минуса То есть, это не орел-решка, выиграл-не выиграл То есть, здесь могут быть промежуточные результаты Да, безусловно, если вам предъявляют сумму иска, допустим, 100 тысяч рублей И суд ее удовлетворяет в полной сумме То вы, получается, проиграли суд А истец, получается, выиграл Если суд полностью отказал в иске, то вы считаетесь полностью выигравшим суд Но бывает и, как правило, в большинстве случаев суд выносит какое-то промежуточное решение, то есть удовлетворяет иск, но в сумме меньше, чем было заявлено в первоначальном исковом заявлении. Поэтому это называется частичное удовлетворение исковых требований. И в данном случае говорить о том, что кто-то определенно выиграл, а кто-то определенно проиграл, нельзя в данном случае. При этом размер госпоштаны при таком частичном удовлетворении иска будет рассчитываться от той суммы, которая реально удовлетворена. То есть, если, грубо говоря, истец предъявляет 52 тысячи, он с нее платит госпошлину при подаче искового заявления, но суд удовлетворяет иск только в сумме 18 тысяч рублей, то с ответчика будет взыскана именно госпошлина рассчитана из счета 18 тысяч рублей. То есть, в данном случае, это вон 760 рублей, которые мы рассчитывали. Оставшаяся сумма, которую заплатил истец с полной суммы 52 тысяч рублей, останется в его расходах и с должника, соответственно, взыскиваться не будет. Поэтому значение имеет не столько та сумма, которую вам предъявили, а значение для расчета госпошлины, имеет та сумма, которую реально суд удовлетворил и которая попала в резолютивную часть судебного акта. Таким образом, подведя итог, можно с уверенностью сказать, что практически в любых ситуациях нужно отменять судебный приказ, даже если вы считаете, что вы в самом деле какую-то сумму должны кредитору. Всем успехов в защите своих прав. Увидимся в следующем видео.